Приветствую всех из Финляндии! Сегодня я хочу сделать блиц-ответы на те вопросы, которые оставили под постом заявки на видео во вкладке «Сообщество». Следующий вопрос. Жаль, что канал остановил свое развитие, а ведь всего немного, и можно было бы быть топовым каналом. Но, видно, сложно сочетать работу и ведение канала, и выпуск грамотного контента. В любом случае, слежу за всеми роликами. Здесь я думаю, что каждый для себя принимает какое-то решение, правильное остановил ли развитие. Я лично так не считаю, потому что я по-прежнему делюсь информацией с вами, в какой мере и так далее. То есть я сужу по комментариям, по отзывам, по письмам, которые мне приходят. И на самом деле просто делиться опытом можно лишь со специалистами. Вот для специалистов это важная информация. Даже я вот то, что сижу здесь и болтаю, я понимаю, что это менее смотрибельно, нежели я сижу также на стройке и также болтаю, потому что там антураж другой. Но, во-первых, я занимаюсь всем вот этим вот видеохозяйством в одиночку. Это первое. Кто понимает меня, кто это сам это делает, хоть раз попробовал даже, да, попытался, он поймет, и он не будет ничего такого писать и говорить, это во-первых. Во-вторых, я пытаюсь, как и все люди, оптимизировать свои, ну, скажем, траты, трата времени и так далее. То есть стройка это не стерильное помещение. Если камеру постоянно оставлять на, на три ноги, то есть мы то, то доска, то брусок, то еще что-то. То есть дома же мы не дворцы строим. То есть это будет постоянно куда-то улетать. В итоге ралаш мачу и вообще ничего не получится. Я стараюсь снимать там, на перекурчиках во время отдыха некоторые какие-то моменты только ситуации, о чем я хочу рассказать, или там, то, что я увидел новое в данном проекте. Потому что каждый проект он новый совершенно. Ну, имеется в виду, что стойки, понятно, там 200, 200 на 41, там, 5, 10, вата, но там есть в каждом проекте много нюансов. И они относятся только к этому проекту. Вот и все. И вот что-то. Темы, которые не затрагивал, или там, мне хочется затронуть, я показываю. Я делаю, скажем так, перебивки и вот определенные кадры снимаю. То мне, чтобы сидеть там и болтать, да, то есть я здесь уже сейчас поменял третью батарейку, вставил. То есть там мне нужно будет остановить стройку, потому что должна быть тишина. То есть я должен не только сам остановить, остановиться, еще остановить всех, кто там присутствует. И зачем это людям надо, во-первых? Поймите, то есть, ну, здравый смысл должен везде присутствовать. Если вам нравится смотреть шоу и так далее, то есть, смотрите, там есть другие, где у людей команды. То есть, есть видеооператор, там, звукорежиссер, продюсер. У них есть финансирование, у них одно там есть, у, у них другое, кто-то делает монтаж. Я не готов тратить столько рабочего времени. То есть, я буду сидеть там и снимать видео зачем я еду в другой город, вроде как на работу для того, чтобы зарабатывать деньги. А здесь это время уходит, это вот благодарности. Пишите жене, что она позволяет. Она ворчит. Она ворчит, достаточно много ворчит. Потому что то время, которое я трачу на вас, на съемки, она должна сидеть тихо, у меня нет студии, на потом монтаж, который я трачу. То есть после работы я не всегда там готов. Я, блин, задолбался, нафиг не хочу, уже ничего просто. И то есть вот, пожалуйста, кто сделает какой вывод, пожалуйста, ради бога. Мне лично без разницы. У меня цель не стоит быть для всех хорошим, быть для всех там еще каким-то, и давать там вот идеальные картинки, еще там вы на напридумываете, потому что настройки вам, если в реальных там условия снимали там будет постоянный шум там радио будет работать музыка играть то есть вы нифига не услышите вы начнете там о звук не тот это не все это не то поэтому просто я объяснил почему это экономически и как-то соптимизирован данный вариант все следующий здравствуйте сергей если возможно прошу вас рассказать о технических решениях в каменном Скобка газоблок, домостроение, фундамент, полы по грунту, либо с мини-подвалом высотой 0,8 метра. Армирование стен, если применяется перекрытие, варианты отделки, наружные и внутренние решения по кровле. Ну, во-первых, я не построил ни одного газа там этого блочного, там, ну, каменного. Кирпичный один я строил. Но я там скажу так, что я был больше в качестве подсобника Или на, на самой низкой ступени начинающего там, человека с кирпичами. То есть я понимаю, все, но углы, завязки там, кирпичные это там, такая сложная система. Ну и нафиг, я даже и вникать не хочу в такие вещи. Я не хочу этим продолжительность, ну скажем, в последующем заниматься, поэтому я эту информацию для себя не стараюсь, не стараюсь даже изучить, но ну, по большому счету. У меня есть какие-то что мне нравится, что вот мне хочется попробовать, научиться, но научиться просто как на там, даже на простой стадии, да, это вот как штукатурка известковая раньше. То есть мне вот я когда молодой был на стройке пришел, мне вот нравилось, да, вот они кидают, у них прилипает, а я возьму там попробую, кину, все на меня и нифига на стенки, блин, и вот Тут дело было принципу, скажем так, кто победит, стенка, да, и штукатурка, либо я, я то есть все на обед <laughs> бросаться <laughs> штукатуркой. Но ну, я победил. Я научился. То есть, и потом я в каких-то работах, небольшие отрезки, я могу это делать самостоятельно, то есть мне не нужно привлекать каких-то других специалистов. Вот и все. То есть я вот в таком плане. Но вот, чтобы узко специализироваться, точно не буду браться во многих-многих работах. Вот. И что касаемо газоблоков, я вам скажу, что обращайтесь к Василию из ZWBEX-сервис. Он занимается постоянно этим. И он намного больше вам расскажет, чем я. Да я даже по большому счету не то, что ничего не расскажу. Я даже вникать в это не хочу. Потом вы можете обратиться к Глебу Грину, пожалуйста, человек, который дофига знает об этом. Но тоже он не все знает. Потому что там много всяких разных нюансов и так далее. Но вы когда собираются много специалистов между собой, они делятся, вот именно специалисты делятся между собой информацией, они делятся ей правильной. Почему так лучше? Они обоснованно понимают. Один на этом, допустим, зачастую вопросы задаются под таким углом, под которым ты даже не подумал, чтобы его зададут. Да, или решение находится в таком простом, что ты никогда не подразумевал этого. Поэтому и можете обращаться, пожалуйста. Александр Терехов тоже занимается проектированием в Украине. То есть я выполнял проект в Эстонии по его проекту. Скажем так, вот. То есть он занимается, у него есть канал на Ютубе. У всех этих трех людей есть каналы свои на Ютубе. Вы можете обращаться к ним или смотреть у них следить за их видеороликами, за их выпусками. Они предоставляют достаточно большое количество информации. Вот и все. Вам только лишь получить надо ее. Поэтому обращайтесь к ним. Что касаемо полов по грунту, ну, я не знаю. Для меня как-то просто. Пол по грунту и пол по грунту. Там особо ничего такого. То есть я показывал, какие у нас есть варианты. Там ничего такого нового нет. Вот и все. Поэтому обращайтесь все-таки к ним. Очень интересует вопрос теплого пола по деревянным перекрытиям. смотрел видео у вас и у Василия по этой теме. Но хочется увидеть видео и о вариантах пола и услышать ваш комментарий, как вы считаете, какой лучше. Здесь вот как раз-таки тот случай, когда сразу отправляю к проектировщикам. Вы не сможете никогда посчитать, какой лучше. Какой лучше зависит вот именно от проектировщика. Какая у вас будет теплопотеря. Скажем, стены, ограждающие конструкции, кровля. Какие у вас идут теплопотери. Какой у вас источник теплоносителя. Какие принципы. И то есть, если у вас окна там в пол везде стоят, у вас... Блин, вам либо ставить огромно там дорогие, самые дорогие лучшие стекла, да, вы не готовы на это. Но у вас теплопотеря такая, если вы не будете самые дорогие ставить, а возьмете эффективные, ну, которые не открываются, скажем, в пакете в Раме. Я считаю, что это не лучший вариант. Люди неправильно поступают в таком случае, то у вас вот за счет ваших теплопотерь инженеры и делают соответственный расчет, что вам нужно столько-то подать тепла. И вот каким образом? Какая трубка будет зависеть? 12 миллиметров в гипсокартоне там э, или еще чего-то? Или у вас можно уже ставить 16-ю трубку и делать полную стяжку? Это принимает решение не такой человек, как я, а делает это инженер, конструктор. Кто, кто этим занимается, соответственно, расчетом? Потому что Инженер будет считать 16-я трубка в сочетании там, с бетонной стяжкой там такой-то толщины, будет теплосъем такой-то, у вас теплопотеря такая, вам будет достаточно при определенных там э, скажем, климатических условиях. А вы вы выбираете, по какому, что вам понравилось, то или это. То есть это неправильный подход вообще в корне. Поэтому, пожалуйста, к инженерам на этом хочу закончить данное видео, пожелать всем удачи и до новых встреч!